Да отойди ты от меня, иди туда. Плыви в другую сторону. Блин, пристало. Ну, друзья, я накачал лодку буквально за.. В общем, сейчас я соберусь, и я вам сейчас покажу, как это все работает. Радиус баллона у нас оставляет такой вот насос. Марлин. Вот один баллон накачался. Я выставил секундомер. О! Вот, друзья, вот только-только закинул поплок. Сразу. Прям сразу взял. Куда восстанавливаем двигатель? Длина транса. Это в середине. Вот, вот, вот. Вот, вот. Тащит, тащит, тащит. Друзья, всем привет. Сегодня у нас обзор лодки Мишима. Отличная лодка, Я уже ее испытал. Мне она очень нравится. Сегодня у нас еще будет рыбалка. Сегодня я приехал половить окушка. Вот, ну... Посмотрим, что выйдет из рыбалки. Ну вот, друзья, собственно, вот такой вот насос Marlin с электронным циферблатом. Можно задавать ему давление, на которое он будет качать, потом останавливаться. Значит, такой насос качает 200 литров в минуту. Максимальная накачка у него идет до 6 килограмм. И сила тока 20 ампер. Вот. Ну, в принципе, такого насоса вполне будет хватать, чтобы не качать там ногой, лягушкой. Вот. В принципе за 10-15 минут можно накачать полностью лодку ну и плюс к этому насосу идет шланг обязательно без него никак переходники вот куча переходников дополнительная резинка уплотнительная Ну и вот еще вот такие вот переходнички и идет еще инструкция по эксплуатации. Я выставил два с половиной килограмма, это заданная цифра в килограммах, а вот, это, вот этот цифербат, если два с половиной килограмма здесь докачивать, значит он просто сам останавливается. один баллон накачался я выставил секундомер один баллон выходит ну почти две с половиной минуты сейчас накачаем следующий баллон ну, сейчас я накачаю нос здесь получается побольше его качать побольше сейчас засетем время сколько будет нос накачать Нос у меня накачался за 5 минут 46 секунд. Ну, а теперь я хочу засечь, сколько выйдет по времени накачать само дно. Ну, я засекаю. Раз, два, три. Время пошло. Ну, друзья, я накачал днище. Вышло почти 3 минуты. 2,58. И осталось накачать фальшборта. Ну, друзья, я накачал лодку буквально за 17 минут. Это я округлил, там плюс-минус 2 минуты переключения шланга. Я считаю, что такой насос вполне достойно качает. Вообще, эта ткань идет премиальная, э экстра легкая ткань, а на такую ПВХ ткань идет 7 лет. Корейцы разработали э и гарантию дают 7 лет. Раньше было там, на другие лодки, там, s э еще какие-то там, э в общем, сейчас я не буду все перечислять, там было 5 лет, а вот на эту именно 7 лет. Здесь уже идет фарнитура. это вот возьмем, Крепление якорное уже наклеено, то есть получается дополнительная веревка, вот такую вот, если покупать отдельную веревку, здесь промежуток зубчатый, допустим, если вы выцепили веревку, то есть она ни туда, ни сюда, вниз тянуть не будет, то есть фиксация идет уже конкретно, якорь никуда не денется. Дальше у нас фарнитура идет, это здесь спереди две ручки, очень удобно для переноски. Плюс идет сзади точно такие же на баллонах ручки, то есть вдвоем перенести не составляет никакого труда. Дальше идут внутренние, получается, по фальшбортам идут веревки для пассажиров, которые будут держаться с двух сторон. Дальше идут... По баллонам по нижним баллонам тоже идет веревка допустим куда-то там пришвартоваться то есть или натянуть допустим какие-то перетянуть вещи если вы загрузили воду киль сделан выполнен отлично я вот катался здесь так э, грамотно продумано что э, по волне когда идешь ну немножко потряхивает но волну э, разбивает немного режет но в пределах, конечно, разумного, чтобы волна была. В большую волну, конечно, лучше не выезжать. Вот, ну, вот еще, о которой я говорил, ручки. Уже фарнитура наклеена. Ну и вот это еще швартовое рем-кольцо. Ну, как и у всех идет. Вот, в таком дизайне. Сейчас все делают э, в таком дизайне. Ну и по всему периметру идет отбойник. Такой намного толще, чем на днище. Это очень-очень-очень большой плюс, как бы не у всех лодках есть. В общем по всему периметру лодки от носа и получается еще захватывает нос и до конца, до самого транса. Вот. Ну еще вот здесь на фальшбортах тоже идет броня дополнительная, вот, тоже не помешает. Это тоже большой плюс, чтобы как бы, скажем так, не не протирала сам ПВХ теперь замерим э, ширину самого кокпита, это внутреннего пола довольно таки широкая 90, 90... В общем, 90 сантиметров это вообще это просто офигенная цифра очень широкая лодка радиус баллона у нас составляет 156 156 сантиметров ну и радиус самого фальшборта у нас составляет ну, чуть чуть больше 60 сантиметров ну примерно 61 идем дальше значит куда устанавливаем двигатель длина транса это в середине Получается 40 сантиметров Вот в этой части 42 сантиметра И ширина самого транса так Получается 3 сантиметра 3 Толщина И вот здесь вот еще идут Накладки с одной стороны Для двигателя И с этой стороны накладка вина 4 4, ну 4 и 4 сантиметра 3 миллиметра. Еще один хороший плюс хотел показать это вот здесь сделана ручка для водителя. Когда сидишь, допустим, начинает на волнах качать, вот эта ручка очень удобно держаться за нее. Можно, в принципе, вот здесь веревка есть, смотря как отрегулируете под себя сиденье. Я вот отрегулировал. Вот так вот мне очень удобно держаться. Но еще хотел разработчикам сказать, чтобы хотя бы э, ну, на эту сторону также ручку сделали. Хотя бы еще пару штук для пассажиров. То есть, ну, будет очень удобно. Такой, скажем, совет дам. Ну, эта лодка идет с двумя клапанами. НД-НД. Э, значит, на полу клапан предохранительный идет. И вот на носу идет предохранительный клапан. Значит, вот эти клапана, по-моему, на 3,5 килограммов, я насколько знаю. То есть я лодку качаю 2,5, этого вполне достаточно. Лодка с, такой, с таким накачиванием давления вполне нормально себя ведет. Но можно переклеить их. Есть помощнее, помощнее э, сами клапана. Идут, по-моему, там даже до, до 6 килограммов. Э, нет, вру. Наверное, идут они где-то... Ну, примерно до 6, точно не знаю, не могу сказать. Где-то, ну, 4,5 точно идут. По весовым характеристикам я, как бы, рассказывать не буду. Вот вам шильдик. Можете поставить на паузу. Ну, и, как бы, для себя запомнить или записать куда-нибудь. Ну, все, друзья, вот я уже приготовился. Погрузил лодку. Сейчас поеду, посижу на окуня. Посмотрим, что из этого выйдет посижу на поплавок, покидаю спиннинг и вот совет небольшой значит, когда один идешь надо пригружать нос я, вот, я поставил полный бак бензина наперед, на нос и аккумулятор для пригрузки ну и плюс якорь такая лодка парусит если сильно большой ветер, я в прошлых видео рассказывал вот. мотор выворачиваешь хочешь повернуть, она не поворачивает ее боком просто сносит Приехал до места, где мы позапрошлом году и в том году ловили. Сейчас распакую, распакую свою удочку. Буду пока пробовать на червя ловить. Ну, здесь мы хороших окуней таскали и хороших езей тоже. Не знаю, что и как из этого получится. Надеюсь, хоть что-то поймать сегодня. Я, кстати, заикарился. С якорем очень удобно он вот там вот якорь кинул вот это вот как я и говорил для якоря специальная фурнитура которая держит саму веревку вот, будем пробовать будем пробовать еще сегодня и на спиннинг как мне сказали можно тут кстати на вертушку идет хорошо мне вот товарищ сегодня приезжал уехал. Сказал на вертушку потягали окуней. Не знаю, что это будет, не будет, плевать сегодня. Далеко кидать не буду. Друзья, у нас проснулись змейки. Вот она ко мне плывет. Я не знаю, что она хочет от меня. Надеюсь, что она не ядовитая. Уйди, уйди. Отойди ты от меня. Иди туда и в другую сторону Ду, блин, пристава иди ты О, в другую сторону поплыла вот друзья первый окуня поймал такой нормальный накопчение на, на жареху вот сейчас покажу вот такой вот ну намного больше ладушки отличный окунь О! но белый махтарь ногтик махтарек небольшой вот такой отпущу он заглотнул хорошо прям. блин в общем вот друзья вот такой махтарь сейчас его отпущу Еле вытащил крючок. Надеюсь, он выживет. Ну, видать, мой мохтарь-то и не выживет. Он всплыл. Утыхается. Жалко, конечно. Ну, вот чайка полетела. Она стащила моего махтаря, который это... практически не выжил. Он... Потащила, потащила. Приятного аппетита тебе. О, что-то клюет. Поплевой, поплевой. Есть. Еще один мохтарь. Спустя минут 15 еще одного махтаря. Вы, выцепил. Но этот-то немного так заглотнул. Нормально. Этот-то выживет. Я думаю, его, наверное, отпустить надо. На удочку-то я уже половил. В принципе, слабенько, но рыбка-то есть. Сейчас попробую на спиннинг, попробую на мэпсы. Вот на такие два мэпса. Не знаю. Посмотрим сейчас. Что-то будет, не будет. Ну, думаю, что-нибудь да поймаем. Есть. Есть. Что-то поймал на мэпс. Окунь. Есть. О, небольшой оконь. На мэпс на вот такой вот желтый, но это поменьше окунь, чем на удочку, значит на мэпс берет есть. Немножко покидал э, спиннинг, попробовал резину покидать, в общем поклевок не было на на резинку. Сейчас хочу переехать чуть-чуть другое место вот здесь вот буквально. Там мы в том году на избе останавливались Возле берега я прям э, Ловил окуней хороших Сейчас попробую вот здесь вот рядышком Половить на поплавок Вот друзья шатер Со столом ходить я туда не буду Мы вот здесь в том году Кстати останавливались Здесь рыбачили Неплохо, вот на этом берегу я кстати Окуней хороших таскал Здесь затишье И Вот там вот скажем так изба с лежанкой буржуйкой вот но мы ночевали тут в палатках ладно продолжу буду ловить на поплавок здесь вот такое затишье не знаю что будет то будет от мошей побрызгаться потому что здесь очень много травы комары налетают мошки надо таким вот эрифтамином Везде продается, спасает хорошо. О, вот, друзья, вот только-только закинул поплок, сразу, прям сразу взял. Прям, вот прям сразу, хороший. Ух ты. Прям такой... О, это вот самый крупный на сегодняшний день, пока что. Прям махом, не успел опустить. Прям сразу взял. О, вот такой вот кабан. Ну вот очередной чубак. Небольшой. Будем отпускать. Чебачок Такого будем отпускать О, Есть Маленький окунёк маленький вот такой такого мы тоже отпустим такой нам не нужен пусть растет есть что-то попалось на мепс походу ходу окунь нет щучка небольшая щучка я не ожидал, конечно, такого, что будет сегодня щука, но она есть. Но, она, скажем так, небольшая. Но, вот такая щучка взяла на мэпс. Немножко на поплавок половил. Поплавок оставил, решил покидать, вот она такая маленькая красавица попалась да блин на какой рот то вот почти достал вот такая ну такой я тоже отпущу зачем она нужна, пусть растет я думаю все со мной будут согласны в этом месте я половил значит, нормального одного окуня, поймал поймал маленького окуня, пару чебаков и одна небольшая щучка. Значит, Крупного окуня я себе оставил, остальных отпускал. Вот, сейчас перейду в другое место, в третье место и хочу продемонстрировать свой ночной поплавок, покажу как он выглядит и вообще как он работает. Друзья, переехал в другое место, настроил снасть под ночную рыбалку, вечернюю, ночную, э, ночной поплавок. Сейчас вот настроил его. Вот так он выглядит, вот такой вот длинный. но Он очень-очень хрупкий, значит в нем идет аккумуляторная батарейка небольшая. Вот я сейчас отсоединю ее, в камеру покажу. Вот, вот такая вот батареечка можно заказывать в принципе отдельно на такую поплавок батарейку он заряжается вот в том году я и половил я вот на этот год я не заряжал батарейки он до сих пор светится то есть она герметичная вот. я точно не знаю насколько ее хватает но тема прикольная классная мне понравилось то есть здесь вставляется в поплавок и закручиваешь по резьбе вот, отдельно, кстати, идет еще зарядное устройство. Можно отдельно приобретать на Алиэкспрессе. В общем, если что, я там ссылки оставлю в описании под видео. Посмотрите цены вообще копеечные. Вот. Ну, это я брал два года назад. Может быть, чуть-чуть подросли цены. Попробуем сегодня сейчас. Ну, попробую сейчас половить. Видимость отличная вообще четко видно. Единственный минус у него то, что ну его очень сложно пригрузить. Надо вот эти грузики э, подбирать так, чтобы он прям стоял нормально. Получается, когда у вас э, тонет поплавок, здесь стоит датчик э, сверху такой вот проводочек идет. Если он начинает тонуть, э, соприкасается с водой, он начинает загораться красным в общем сейчас я соберусь и я вам сейчас покажу как это все работает прикольно светится конечно классно ночью прям видно офигенно ну друзья смотрите как выглядит сам поплавок сейчас уже темнеет его уже хорошо очень видно вот получается я его пригрузил правильно длина ствола самого поплавка Нормально настроил, но единственное, с таким поплавком надо ловить только в стиль. А когда будет волна, его просто будет ложить на бок. Полностью ложит. Я попробовал. В общем, неэффективно при волне. Вот. А когда, допустим, будет поклевка, он начинает красно светиться. Сейчас покажу. Положу вот. Он, когда ложится на бок, он становится красным. Получается, если он тонет Под воду Уходит под воду, когда рыба клюет Загорается красным И даже под водой видно красный силуэт вот. То есть вы поплавок в темноте Вы просто не проморгаете Очень эффективно вот. Ну, в общем, ждем поклевки Я не знаю, будет, не будет Уже темнеет Немножко, чуть-чуть потащило Вот, вот, вот вот, вот, тащит, тащит, тащит. Он сейчас должен красным загореться, когда чуть-чуть ниже опустится. Нет, надо еще ниже, еще, еще ниже, еще ниже. Тогда загорится красным. Ну, когда такие вялые поклевки, конечно. такое похоже на езя скорее всего вот вот вот вот сейчас красным должен загореться вот он загорелся красный и можно тащить О, что у нас тут ну а у нас тут чебачок небольшой чебак такого я тоже отпущу вот, ребят, поплывок работает, вы сами это видели, чебака я поймал, отпускаю. Эффект поплывка как бы есть, но хотелось бы, конечно, чтобы китайцы делали вот это вот, который на датчик, сейчас покажу, чтобы на поплывке был датчик немножко не, не, не высоко, а немножко ниже. Вот. Тогда он будет загораться намного раньше красным. Ну, в принципе, так тоже неплохо. Поплавок работает. Друзья, я заканчиваю мою рыбалку и свой обзор. Сегодня прокатился, развеялся, проветрился, кайфанул. Погода сегодня суперская. Сегодня еще лучше, но, к сожалению, мне приходится уезжать, потому что завтра начинаются рабочие дни. Ну, для кого была такая информация полезна, кому был полезен, всем спасибо, кто поставил лайк, подписался на канал. Ну, а я с вами буду прощаться. Всем счастливо, всем пока, до следующих рыбалок.